Здравствуйте, дорогие россияне. Наступает новый 2016 год. 2015 был непростым как для России, так и для всего мира. Мы представители ЛГБТ-сообщества. Мы призываем в Новом году понять с диванов то, что происходит не навсегда. Наша сила ⁇ это сила наших идей, нашей любви, нашей веры во всех нас, всех, кто сегодня не молчит. Вот и новогоднюю праздничную ночь. Мы поднимаем вокалы вместе с увольными врачами, с увольными преподавателями, с борющимисями, с дальнобойщиками и с другими, кто продолжает отстаивать свои права на рабочих местах. В выходящем году у нашей власти вошло в привычку запрещать митинги, демонстрации и шествия. В последний раз, когда мы организовывали митинг, мы получили вместо крупного марша митинг на выселках. Их сила – это руки полиции и коррумпированных судов в цели пропаганда, подкуп и запугивания. Все это может рухнуть в один миг. Правительство нашей страны развязало новые конфликты вместо того, чтобы уладить старые. Сегодня, когда в России наблюдается сильнейший экономический кризис, эта ситуация на международной арене увеличиваются расходы на оборонную промышленность. И вообще в нашей бюджете страны предусмотрены большие сокращения социальной сферы. Ни о каком повышении заработных плат во всех сферах жизни общества не идет речи. А о здравоохранении и образовании на сегодня становится вообще ситуацией равной катастрофической. Мы, граждане России, сегодня встречаем 2016 год, с надеждой на то, что в новом году наконец наступит мир. Мы с теми, кто не хочет, чтобы от их имени где-то гремели взрывы. В новом году мы хотим пожелать людям, которые понимают, что жизнь в военное время даже на пороге войны неполно неполноценна. Общество в этот период деградирует. Мы не должны поддаваться пропаганде всеобщей ненависти между народами. Мы должны помнить, что на самом деле несет на это ответственность. В выходящем году еще остался Гомофобный закон о пропаганде, который своей абсурдностью ставит нас, здравомыслящих людей, в нелепое положение. Абсурдность его увеличивается еще и новой инициативой, которая внесена в Госдуму о запрете камин-аута. Но мы не сдадимся, я надеюсь, что мы вместе в новом году будем сопротивляться гомофобии. Подруги, мы феминистки говорим, не бойтесь перемен. Все чаще и чаще. Из уст депутатов и представителей церкви мы стали слышать, что насилие в семье и мужское доминирование – это традиционные ценности нашего народа. С Новым годом! И в этом году мы не сдадимся и будем отстаивать свое право на свободу быть собой, на уважение, толерантность, на право любить и быть любимыми, и создавать семьи и быть счастливыми. Пусть в Новом году женщины, страны и мира объединятся. Мы желаем вам веры в себя и в свои силы, самостоятельности и независимости, храбрости, противостояния насилию и сексизму. Мы хотели бы напомнить, что главным нашим оружием является солидарность и взаимопомощь. Вы с нами, мы с вами. Мы хотели бы поднять бокалы вместе с теми, кто вместе с нами готов бороться за права человека, справедливость, равенство и свободу. С Новым годом! С Новым годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Плохо, Ты плохое слово.